Потом ставим брычеки на пошли да? и что-то крип тусуется. А давайте его бахнем. Я имею в виду. делаем вот ничего берем, они не со мной не зачарованные. Крипер, крипер, крипер, потолкнись. Так. Ч-то он не толкается. Это было мод поставить на толкание. О! Вот. Фигня. Не взрывалось Попробуем сделать вот так. Кровать нам не нужна. Теперь. Эй! Ты куда пошел? Куда пошел? Куда? Все время эти скет куда-то уходят. Хотите так да, просто вас? Когда я вас сжигал? Вот так. не буду подбирать. Паплодировщики на подходе! Брошки. Давайте, давайте, давайте, по давай. Давайте пещеру. Что это пещера-то? Mm -hmm. Давайте давайте, восстановим водопад. поток только остальных надо освободить что не взорвался то Ужик. Ужик. Дайм. Держки матрошки, на свой земльный вход. Они не, не горят! Ура! Сорвал! тут ничего не работает так нам нужен рычаг не сработало так И -и -и -и -и! расходись, Родись по местам по местам а -а -а -а. паук Короче, и вернем все это назад. это фигню все удаим, он мешало. Доставим пока что. Ну, конечно, мы не занимаемся ФНАП. ФНАП сейчас уже в этой серии. Но нам пригодятся эти штуки. Так, нам нужна каидка. Так, зря я потратил на это. Вот нам нужно. И нужно нам... Украшения вокруг дома сделают. Украшения будут сделать. А если это удалить надо. Да, все еще серию. Даю. Но пока массы нам не нужны. Ну пожалуй, цветочки. Проза и, пожалуй, макмаз. Да. Он объемный красный, если кто не знал. <laughs> да. и посажу их в дома. Так, пожалуй займемся. Стойки. Вы думаете, что я еще загоны делаю? Нет, я граждан, просто землю мою, да? Ну что я делаю? Всегда и должен делать? И, пожалуй, я пока что останусь заботчик. каитка. Каитка где? Это нифига не каитка. А я мне введут другую. Не каитку, то есть совсем другое я хотела. А вот это я хотела. О! Нормально! Теперь все как положено. Никуда не пойдет, если кто-то вор. Он не сможет залезть мой дом. Потому не затягнуть серию.